Скажи, каково это, потерять всю семью? Что? Довольно. Доверься мне, ладно? Доверься. Твоя мать никогда не вернется. Джейс не твой брат. Я не твой брат, Клари. Ты чувствуешь себя совсем одинокой? Хватит. Нет, ощути это, Клари. почувствуй. Отец никогда тебя не полюбит. Клариса, ты мое величайшее творение. Клариса. Ты очень хотела, убрать, чтобы разделить больше хоть с кем-то. Не могу, Клэри. Так пустота, которая разъедает твою душу и заставляет желать умереть, то ей никогда не будет конца. Never stops. Возьми эту боль. Используй.